Всем привет! Вы слушаете подкаст Чайни Краслова микрофона Захар Стрекалов, Владимир Близнецов и Александр Головин. Это пилотный выпуск нового подкаста, а потом мы немного расскажем о том, что он из себя представляет. «Чайник Рассел» — это четвертый подкаст, созданный обществом скептиков и является таким сиквелом подкаста «Скептик», выходившего с 2013 по 2015 год. А потом мы будем стараться не затрагивать вопросы, которые уже были разобраны в рамках «Скептика». Но задачи у нас такие же – популяризация критического мышления, популяризация науки и повышение общего уровня образования населения. Кроме записи подкастов, общество скептиков регулярно проводит встречи в Москве, Казани, Уфе, Харькове, Алматы и многих других городах. Конкретно мы проводим встречи в Санкт-Петербурге в антикафе «12 комнат» два раза в месяц по четвергам. Информацию о встречах можно найти на сайте skeptics.ru и в группе общества скептиков ВКонтакте. Сегодня 30 августа 2015 года и первый выпуск мы решили посвятить альтернативной медицине. В общем, у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, у людей одинаковая длина ног или разная? По ощущениям-то одинаковая, но наверняка вопрос с подлохом. Наверняка. Скорее всего, разная. Тут еще вопрос, насколько разная. Ну вот если попытаться как-то предположить в числах, да, например, насколько у вас одна нога длиннее другой? Ну, полмиллиметра, миллиметр... Ну, в целом, у большинства людей по некоторым исследованиям ноги разной длины, именно больше, чем у 90% населения земного шара вообще разные ноги. Но при этом важно то, насколько эти длины различаются. Да? То есть, по данным тех же исследований, средняя разница в длине ног составляет примерно 5 мм, 5,2 мм, если быть точным. Это в среднем по популяции. Ну, в среднем у среднего человека одна нога длиннее другой на 5,2 мм. При этом выяснилось, что... Понятное дело, у большинства людей нет какой-то патологии, да? ну, связанной именно с этим. И отсюда логичный вывод, что 5 мм, в принципе, никакой роли не играет. В том плане, что никакой клинической симптоматики от этого не появляется, люди от этого никак не страдают, вообще даже никак не замечают. Я сейчас не знаю, разные у меня ноги длины или одной, какая нога длиннее, я тоже не в курсе. И, в принципе, меня это не сильно беспокоит, наверное, это придает какие-то характеристики нашим походкам там или еще как-то. да? А, может но... быть и нет. А может и нет, да. Но при этом на здоровье точно никак не влияет. А вот влияет только в том случае, если длинный ног различаются больше, чем на 2 см и более. Почему я все это говорю? Есть люди, которые, ну, целая прослойка людей, которые точно знают, что ноги у людей разной длины и активно этим пользуются а в своей деятельности, это остеопаты. На приемах у остеопатов часто можно услышать, что у вас ноги разной длины. А давайте мы сейчас быстренько все исправим. То есть они предлагают изменять длину ног, делать ноги одинаковыми и с тем, что это как-то влияет на здоровье. Ну да, естественно. То есть вот мы сейчас как раз об этом поговорим. Суть в чем? Остеопаты этим пользуются да, в своей практике. Вот этим знанием, что у людей ноги разные длинные. И мы как раз хотели с вами поговорить о том, что же такое остеопатия, откуда она, откуда у нее ноги растут. И начнем мы, наверное, с самых основ, а именно с ее зарождения и... Это рассказ о человеке по имени Эндрю Тейлор Стилл, который в 1874 году создал концепцию остеопатии. Ну, можно вкратце. Я знакомился с богатой этого человека. Эндрю Тейлор Стилл, он дипломированный хирург, он получил профессиональное образование, воевал на фронтах гражданской войны в Америке. И, собственно, как он пришел к тому, что нужно какой-то новый метод изобретать, во время войны или сразу после войны у него от менингита умерло трое детей, и эта личная трагедия подтолкнула его к мысли, что современная ему медицина, ну, знает недостаточно, и нужно что-то изобретать. То есть, в частности, он очень категорически отвергал инфекционную теорию заболеваний. Инфекционную теорию заболеваний, это, Александр, может подскажешь? Но ну, это теория о том, что заболевания, инфекционные заболевания называются инфекционными агентами, такими как бактерии, вирусы, грибки, простейшие и так далее. То есть, Но они тогда уже были известны, да? А, нет, тогда это все только вот начиналось, да, то есть. Ну вот как раз во второй половине. Это, по сути, момента. рубеж начала микробиологии как таковой. Появился микроскоп, появились первые данные зависимости, какой-то с микроорганизмом заболеваний, но это на самом деле к делу не относится. В первую очередь нужно сказать, что сама суть концепция остеопатии заключается в том, что все заболевания, вообще все, являются результатом анатомических отклонений каких-то структур, именно костей, мышц, суставов, нервов, кровеносных сосудов от какого-то идеального положения, в котором они никаких заболеваний не вызывают. При этом, если что-то сместить чуть влево или чуть вправо, то тут там, возникает то дифтерия, то менингит, то боль в спине, то головная боль, то плоскостопие, то рак. Вот. То есть вообще все. И это, собственно, основная концепция, на которой уже все остальное строится. И вот создана она была как раз вот в том бородатом 1874 году. Наверное, будет уместно цитата из автобиографии самого автора остеопатии. «Я мог потрясти ребенка и вылечить дифтерию». Он, конечно, в купе с дифтерией перечитает еще кучу других заболеваний, да, ну, вот, в том числе. То есть довольно интересное заявление. Ну, вот он так и писал. шейка child. да, то есть, ну, по 300 ребенка, Я не знаю, как это лучше перевести на русский язык. Да, ну, Заболтать, не перемешивать. Но ну, вот таким образом человек был уверен, что лечил дифтерию другие инфекционные заболевания, ну и, конечно, все остальное. После того, как он вот эту концепцию вывел, он пытался ее как-то продвинуть в академической медицине. Там, естественно, не поняли, не приняли. Ну и дальше, собственно, Эндрю Тейлор в 1880 уже каком-то году создает свою а, собственную школу, где начинает преподавать эту самую остеопатию уже своим каким-то студентом, и таким образом она вот как-то получила свое распространение. Ну, видимо, у него очень привлекательные идеи, что все можно вылечить манипулятивными техниками, там, наложением рук или ну, еще каким-то образом. Буквально массажем. Ну, грубо говоря. Грубо говоря. Да, то есть, передислоцируя какие-то вещи в организме, можно вылечить то или иное заболевание, причем непонятно, что именно нужно двигать, и как это определяется, но у них видят свои ну, секреты. На мой взгляд даже такое, ну почему людям это привлекает, да, потому что, допустим, нужно хирургических вмешательств. Многие просто боятся, да, под нож ложиться, и тут страх понятен, в принципе, может не оправдан, но понятен. А здесь человек действительно какими-то там манипуляциями, массажами может заявлять, что может решать серьезные проблемы. Но... С тех времен-то остеопатия очень сильно изменилась, и насколько я знаю, что сейчас остеопаты современные не, не заявляют, что они могут лечить инфекционные заболевания. Ну, скажем так, в острой стадии они заявляют, что их метод помогает для профилактики, но если к ним человек придет, там, скажем, с раком, они не возьмутся, ну, не будут говорить ему, что они вылечат его. Ну, рак не инфекционные заболевания? Ну, да-да-да, это... я вообще с острыми такими заболеваниями. Ну, них заболевания. даже есть список заболеваний, которые они лечат, также есть список противопоказаний. Ну, там не, не сильно широкий список этих противопоказаний, ну, но в том числе да. острые инфекционные процессы там значатся. Пневмонию, наверное, лечить остеопат не возьмется, какой бы упор он ни был. Для профилактики, да, наверное, они могут сказать, потому что наш метод помогает укрепить иммунитет или еще что-нибудь в этом духе, они могут ляпнуть. Но я не знаю, насколько менее страшно ложиться под остеопата, чем под нож, потому что многие из них занимаются вообще интересными и дикими вещами, как управление костей черепа, ну, не знаю, Мне было бы гораздо страшнее, наверное, в руках остеопата, который собирается вправлять кости моего черепа, чем под ножом хирурга. Но ну, вот здесь, наверное, надо сказать о том, что остеопатия, в принципе, бывает разная, и остеопаты остеопат рознь, все они занимаются немножко разными вещами. Вот можно выделить, наверное, три таких основных направления. Остеопаты, занимающиеся опорно-двигательным аппаратом, а потом это которые занимаются внутренними органами. И вот краниосакральные, которые, собственно, костями черепа и кранио-сакральные, я пытаюсь воздушные кавычки поставить, краниосакральные системой, собственно, самые трешовые из всех. Про классических остеопатов можно побольше поговорить. Структуральные. Структуральные, да. Классические остеопаты называются структуральными, на занимаются опорно двигательной системой. Я хочу вот привести в пример одну историю, я ее прочитал в интернете. Женщина. Решила поставить на себя эксперимент, э, исходить к остеопату, да, при этом я начинаю читать эту статью, подумал, о, здорово, все, скептический анализ, критический подход к остеопату на приеме прям, да, то есть э, здорово, прям такой инсайт я сейчас получу. Описывается примерно такая процедура, что вот э, остеопат это там, такой классный дядька, очень харизматичный, в белом халате гладко выглаженным, там, вообще, гладко выбрит, и вообще все в нем. Хорошо и прилично, при этом очень светлый чистый кабинет, все здорово. Стоит, ну что-то вроде массажного стола посередине, да? Ну, собственно, раздевает женщину-девушку по пояс, да? Она начинает ее осматривать и начинается, да? То есть там, ой, у вас одно плечо выше другого, ой, там копчик неровно стоит, там таз перекошен, вот. Ну, короче, кучу проблем на нее сразу нашел, потом сказал, не волнуйтесь. Сейчас посмотрим, что с этим можно сделать. Кладет ее на стол. И начинается то, что вот она описывает как какой-то легкий массаж. Да, то есть он там прикладывает как-то руки, что-то где-то щупает, смотрит, проверяет не знаю, наличие напряжения или еще что-то, что они там делают. В общем, какие-то манипуляции над ней проводит. При этом дошел до ее ног, вот как раз определил, что ноги то у нее разной длины. Она так, ой, типа, ну как так, ничего себе, ноги разной длины, что же с этим делать? Ну, и он говорит, не волнуйтесь, сейчас все исправим. А, мгновенно вправляет ей ноги, делает их одинаковой длины. Причем... Вот в том исследовании, которое провел, кстати, проведенное теми же самыми остеопатами, что самое забавное, но опубликованное в более-менее приличном журнале, они определяли длины ног, ну, понятно, по рентгену, как он это определил, не знаю, не обладая рентгеновским зрением, для меня загадка, но рулетку он, наверное, тоже не прикладывал, по крайней мере, она про это не писала, ну так, на глаз. А Он понял, что ноги разной длины, провел какие-то манипуляции, удлинил или укоротил какую-то одну из ног, я не знаю, там не было описано. Ну, и все стало хорошо, да? Потом перешел к каким-то другим частям тела, в плане к черепу, да, вот так подошел, сказал, что А, да, вот тут можно поработать. Она немного испугалась, но в том плане, что, что с черепом что-то будете делать, да, с шеи. Он такой, не сегодня. Вот, то есть уже, уже так. Ну, завтра будем хорошо. А, на да, намек намекая на длительный курс лечения, видимо. Ну и, собственно, все, да, то есть, примерно на этом все и закончилось. Все, он там ее видел, а она хорошо себя чувствовала, естественно, после такого. У меня вопрос, а с какой проблемой тогда к нему пошла? Вот это хороший вопрос, я сейчас не знаю. Либо я не внимательно читал, либо проблемы, в принципе не было, но возможно, скорее всего, с болью в спине. Да? Для просто примера предположим, что это была боль в спине. Ну вот он избавил ее от какой-то боли в спине, да, в том смысле, что когда он вышла из кабинета боли не было. При этом, кстати, они предупреждают, вот я сейчас вспомнил, они предупреждают, что после процедур, ну или после приема, да, как, как угодно называть, могут возникнуть боли в теле, и это нормально. В течение неск... некоторого времени. То есть вот у вас э, через день, через два могут появиться боли, это нормально. То есть, я тоже э... такое читал. Ну это нормально. Да. Саморозка прошла. Ну, наверное, <свят> не знаю. Ну, они объясняют это тем, что, ну вот там, суставы мышцы и кости встали на свои места и немного поболят, ну хорошо. Ну, теперь... Да, почему почему не... через сразу это начинается? Да, почему не сразу? Ну, это загадка остеопатии, я не знаю. Может кто-то из слушателей напишет, <свят> почему не сразу? Ну, в целом, я ожидал вот после... Ну, какое-то резюме, да, я, эта статья подходит к концу, я ожидаю резюме, и я думаю, что, ну, наверное, она сейчас скажет, что, ну, хрень какая-то. Да, то есть, ну, очевидно, что ее просто развели на целый курс лечения, выдумали ей несуществующие проблемы, как-то плечи разные, на разном уровне и так далее, да, хотя она никогда сама не замечала, ноги разной длины, опять же. И уже ж никак не проверить, да, ноги что уже выпрямлены. И, ну, она пишет в конце, что, ой, так все здорово, так все понравилось, э, такой замечательный специалист, всем советую как-нибудь попробовать. Вот. И я вот тут немного меня как-то так переглючил, я подумал, что я как будто читаешь начало одной статьи, а конец другой. Я ожидал скептического анализа, а получил просто вот не скептический. Тут, скорее всего, просто за кадром осталось именно такое человеческое отношение. Может быть, просто врач бы более улыбчив, как-то более добродушный, более хорошо отнесся и уделил время человеку, а это просто располагается само по себе. Ну, это не было за кадром, там большое количество времени посвящается именно описанию, вот, как там все здорово устроено, и какой-то, собственно, классный человек, вот этот самый врач, да, и специалист, он классный, и посоветовали его там многие люди и так далее, да? то есть, ну, это классика, да, вот какие-то такие альтернативных методик, то есть... Есть классный специалист, и к нему все идут, потому что все советуют, да, и ожидают каких-то результатов, потому что мы уже же посоветовали. Ну, на этом держится еще один из эффектов плацебо. Ну, собственно, он и есть, по сути, да? да? Ну, там же их много, но вот один... Ну, вот. Просто Второго. я вот тоже хочу отметить, почему мы вдруг выбрали остеопатию. Ну, кроме того, что про нее ничего не говорили в подкасте «Скептик», да, что это, на мой взгляд, из всех альтернативных медицин, которые только существуют, на наиболее интегрированная в нормальную медицину. То есть остеопаты, они большей частью всячески подчеркивают, что они всячески сотрудничают с нормальными врачами, что там у них советуются, что они не берутся лечить все на свете. Но более То есть... того, они сами зачастую являются дипломированными да, специалистами да, да. в других областях, ну, в медицинских областях имеется в виду. Ну, кстати, да, я тоже такое читал слышал, что, чтобы быть остеопатом, надо быть мануальным терапевтом. Ну, и люди, в принципе, образование получают. Ну, насколько это... я знаю, по списке медицинских дисциплин, остеопатия, она и значится как да. мануальная терапия. Ну, там, как бы, это очень широкое определение, ну, Александр с... меня поправит, если что. но ну, с некоторых пор она включена, в список специальностей, да, в реестр. И можно научиться, и даже существуют ну, в нашей стране, и вообще широко за рубежом, специальные подготовительные центры, где готовят вот подобных специалистов и выдают им сертификаты. Да, для этого нужно получить диплом врача. Но вот не знаю насчет мануальной терапии, может это все не в купе, как бы вместе преподают. Потому что мануальная терапия ⁇ это реально существующая вещь, которую в медицине не применяется. Да? То есть какие-то мануальные техники. И остеопат, собственно, этими техниками тоже пользуется. И как-то все вот это бок о бок идет, рука об руку, и вплоть до того, что в университетах открывают остеопатические кафедры. Можно еще это добавлю, раз вот мы стали говорить, что в купе еще с другими вещами, да, остеопатия рассматривается. Вот что я лично, когда изучал, нашел, вот заходишь на сайт, ну вот, допустим, какой-то мз клиник тут же предлагается гирудотерапия, рефлексотерапия и многие даже пишут, что вот такие практики они идут как правило вместе. Придешь к остеопату, да, он тебе может еще перенаправить, давайте мы вам иглоукалывание пропишем, может там травки какие-то. Все, на йогу походите. Но при этом можно еще сказать, что как направить на йогу, как направить на иглоукалывание, он остеопат также может направить и к обычному врачу. Да. Ну, вообще, в целом, хочу сказать, что остеопат остеопату рознь, да, структуральная остеопатия, к ней вообще никаких нареканий, то есть, ну, действительно, там есть реальные проблемы, да, есть методика, ну, может, она больше к мануальной терапии относится, но, тем не менее, это, как я понимаю, эффективная методика, которая работает, которая есть. Вот про нарекания мы как раз сейчас поговорим. Существует остеопатия уже 150 лет и как проверялась ее эффективность. Вот я лично заходил на подмет, набирал там остеопатия, он мне не выдавал ни одной статьи вообще. Я с той же проблемой столкнулся, это связано с тем, что там таких статей нет вообще. Тут стоит сказать, что исследований это было масса, и просто нельзя как бы исследовать остеопатию прям одним куском, да, нужно какие-то отдельные методики, которые они используют, проверять. Вот если остеопаты занимаются лечением... Боли в спине, да, ну, вот как Захар говорил, да, вот эти, как называются, структуральные, структуральные остеопаты, да. В принципе, это более-менее валидная вещь, потому что есть исследования, которые показывают, что остеопаты, которые применяли вот какие-то свои методики по отношению к людям, у которых были боли в спине, они улучшают состояние этих людей, да? То есть нельзя тут сказать, конечно, и выделить, насколько это заслуга остеопатии или мануальной терапии, потому что я сейчас не знаю, осталось за кадром, какими именно техниками они это делают. Понятное дело, что они там не чакры открывают, да, видимо, какие-то массажные техники применяют, судя по всему. Ну, это более менее разумная вещь, да. Что касается других аспектов, вот про виссеральную я вообще ничего сказать не могу, потому что двигать внутренние органы. Ну, если двигать кишечник, то я могу этим прямо сейчас заняться, просто напрягая брюшной пресс, например. Но зачем это делать? Пожалуйста, не надо, Не здесь, не здесь, хорошо. То есть висцеральная, это как это отдельная тема. А вот что касается крайне, сакральной, э, крайне сакральных методик, то тут тоже были, конечно, ну, может, про неё, Да, про нее можно еще отдельно рассказать, потому что это самое, самый такой Александр уже говорил, трешовый раздел остеопатии. Но остеопатия. Но остеопатия, да. Придумал-то его, собственно, не сам Эндрю Тейлор стил, изобрел эту методику Сазерленд, один из учеников. У него, собственно, вообще не было никакого медицинского образования, он по образованию журналист. И, собственно, чего он при привнес своего в эту методику, я бы хотел, чтобы рассказал Александр. Ну, про, про краниальную терапию можно много чего сказать, но если начать с кофектозов, то они утверждают, что у каждого человека существует некая вибрация или ритм кранио-сакральной системы. Под кранио-сакральной системой они подразумевают система... Мембран и ну, то есть система мозговых оболочек и спинномозговой жидкости. Да? Суть в чем крайне сакральные терапевты определяют вот эти самые вибрации. Не знаю, как, прикладывают пальцы к разным точкам, ну, Вообще, так и есть, ну, да, да. То, что я видел видеозаписи, человек просто чуть-чуть подушечками пальцев дотрагивается, но там, правда, было мышцы спины, нас смотрел, и вот он легкими касаниями. Ну, видимо, как Как-то аналогично определяются вибрации или ритм, если угодно вашей крайне сакральной системы. В дальнейшем врачом, крайне сакральным терапевтом, делается вывод о том, что где и как сбилось, и как этот ритм наладить. Стоит сразу сказать, что в основном они работают с суставом нижней челюсти, и это понятно, потому что это единственный подвижный сустав. По крайней мере, у взрослых. Ну, это парный сустав до нижней челюсти. Угу. У взрослых, ну, вообще у взрослого человека все кости черепа, они очень плотно сшиты. Происходит окостенение стыков, да, и кости, в принципе, неподвижены. Я думаю, это да. понятно, да. То есть у детей еще до определенного возраста подвижность возможна, вплоть до очень большой подвижности, да, а у взрослого человека, в принципе, нет. Не сломав кости черепа, подвинуть их не получится. Поэтому они, видимо, об этом знают, по не они в основном вот челюстью как-то там входят. Или голову из стороны в сторону, сторону поворачивают, не знаю. Если вообще существует ли эта крайне сакральная система, в принципе. Я, мы такой системы по анатомии не проходили. Есть череп, да, я думаю, это ни для кого не секрет. Есть череп его содержимое, и все, что рядом находится. Но вот это как-то называется голова. не знаю, можно обозвать это крайне сакральной системой, конечно. И они каким-то образом определяют вибрации и нарушение ритма в этой самой системе, могут диагностировать те или иные заболевания, и путем хитрых манипуляций с неподвижными костями черепа приводить все это дело в норму. Мне попалось на глаза интересное исследование, при котором трех вот таких краниальных терапевтов попросили обследовать 12 пациентов с целью определить краниосакральные ритмы. Ну и чтобы вы думали, все 12 дали, ну, у всех 12 пациентов тремя разными врачами были поставлены разные Диагнозы, да, как были определены разные крайнеосакральные ритмы, что в принципе ожидаемо, если исследуется несуществующий физический феномен. Еще исследуется на глаз просто пальцами, то есть нет никакого точного прибора, сами они просто пальцы прикладывают, ну они могут сослаться всегда, что вот у этого врача там недостаточно развитая чувствительность, поэтому у него не получилось правильно. Пальцы загрубевшие. Да, как бы что есть какие-то, ну как говорят при экстрасенсов, что вот, вот этот был фальшивый, а вот есть настоящий. Вот есть крайне сакральный терапевт, у него недостаточная чувствительность, он плохо чувствует, а вот, ну, есть же нормальные. Которая... Из тех 12% был нормальный. Ну, остальных можно. Нет, там, был, там, там было, 3, было тролль, 3, да, 12%. Пациентов. Тут можно много, многие теории состроить, да, но основной вывод один: что, в принципе, никаких крайне сакральных ритмов, скорее всего, не существует. И исходя из этого, если вам встречается остеопат, который вот занимается крайне сакральной терапии, и он вам предлагает подвинуть пару костей черепа, то, в принципе, имеет смысл отказаться, потому что это, скорее всего, еще и опасно, потому что непонятно, что он будет с вами делать. И, и кроме того бесполезно, потому что не ясно, что он будет с вами делать. Ну, опасно вряд ли, потому что, мы бы тогда знали про какие-нибудь случаи, скорее всего, он ничего не делает. Ну, скорее всего, да, но на всякий случай лучше не рисковать. Но, в любом случае, это показатель того, что данный конкретный остеопат, ну, немного такой фриковый. Стоит сказать, наверное, какие-то такие общие тезисы на тему того, что людям нужно делать, чтобы понять, ну, вообще, стоит к этому остеопату обращаться или нет. Потому что нельзя вот прямо сейчас сразу обрубить, сказать, что все остеопаты шарлатаны, и жулики, занимаются какими-то непонятными вещами, да, и ничего вылечить не могут. Они могут, ну, как мы уже сказали, да, там, разбраться с болью в спине, там, еще что-нибудь посредством массажных, там, каких-то мануальных техник. Поэтому, ну, такая небольшая инструкция от общества скептиков, как, в принципе, определить, что остеопат ну, состоятельный, да. Во-первых, Проверить наличие у него медицинского образования. Если есть, то хорошо, если это плохо, понятно. Во-вторых, он должен заниматься, заниматься болью в спине, проблемами со спиной и все, что там рядом. И не должен заниматься крайне терапии терапией. Вот это три основных характеристики, по которым можно прийти. Если остеопат вот, вот все эти три попадает, то в принципе вреда, наверное, от посещения такого специалиста не будет. Возможно, даже какая-то польза. Эффективность остеопатии ну, не подтверждена так, как хотелось бы остеопатам. Ну, вот, например, <laughs> забавный случай, если зайти на сайт российских остеопатов, да, на их главный сайт, там у них есть раздел «Наука», прям такой вкладкой большой, красивой, что я сразу на нее щелкнул. Ну и, собственно, там несколько разделов, в том числе там публикации, там, научные обоснования и так далее. Ну и, естественно, все, все эти страницы находятся до сих пор в разработке, как там и написано, поэтому какой-то определенный вывод сделать можно, да, то есть, что все это так, на грани медицины и фантастики, поэтому, если уж сильно хочется, то, конечно, можно, но лучше серьезными болезнями идти к каким-то более серьезным специалистам, которые занимаются более традиционной медициной. Ну вот, поговорили про остеопатию. То есть, остеопатия такая альтернативная медицина в духе западного мира, где ценится все новое, чем новее, тем лучше. А сейчас мы переедем. Другое полушарие, в Азию, где большую ценность представляет другое. Чем древнее знание, тем оно считается более ценным, более правильным, более надежным. И с чего я хочу начать? На одном из сайтов я нашел такой очень интересный опрос. Спрашивали у пользователей вот чего. Как вы объясните то, что многие известные йоги умерли от рака? Варианты ответов. Это их карма. Они взяли на себя чужую карму. Состояние их физического тела им было безразлично, они не вели здоровый образ жизни. Йога никак не влияет на иммунитет и состояние здоровья. Дальше, если цель практики здоровье, то будете здоровы, и даже бессмертны. И последний вариант для меня самого это непонятно. Вот. Сначала я хочу спросить вас, чтобы вы выбрали. Почему йоги умирают? Да, почему йоги умирают от лака? Я Потому попробую... что почему и все остальные люди умирают от рака, в принципе. Йоги это не какие-то особенные люди. Да, но здесь нет такого варианта ответа. А я вот, если честно, не знал, что большинство, там правильно написано, большинство йогов? Не, нет. Многие известные? Нет, вообще, в принципе, что йоги умирают от рака. Известные, известные йоги. А, ну если так, постоянно, то я, наверное, выберу, что йога никак не влияет на здоровье и иммунитет? Там Ты меня был. спрашиваешь, это правильный ответ или нет? Я знаю, что более-менее правильные что, там представлены. Я просто подозреваю, что, наверное, на него меньше ответило, чем на другие, да? Да, это практически последний по популярности ответ. То есть в вопросе принял участие более 5000 человек. То есть это, наверное, показательно будет узнать мнение людей, считающих восточную медицину нормальной. Самый популярный ответ для меня это непонятно. Люди не понимают, как йоги могут умирать от рака. Ну и второй популярности ответ э, – это их карма. Жили правильно, делали все правильно, но вот… То есть, значит, неправильно. Ну, карма – это же, по идее, значит, ты где-то накосячил, и вот тебе за это наказание. А это, может, из предыдущей жизни. А, сказать. ну, то есть, ну может сложно. быть, да, да, да, вот так вот. Ну, вообще, не, неплохо вроде, если они говорят, что ну мы не знаем. Нет, по-моему, они, когда отвечали на этот вопрос, они имели в виду другое, что… Ну, удивительно, что человек должен умирать. А, в этом скорее, да, у, у них когнитивный диссонанс возникает из-за этого. Тоже хорошо. Uh -huh. Так вот, да? причем есть вообще йога. То есть говорить мы сегодня будем про древнюю медицинскую практику, как аюрведа. Ее еще называют некоторые йоги, как медицинская часть йоги. Что такое вообще аюрведы? То есть откуда они появились? И, кстати, вот я до сих пор не знаю, как правильно говорить. Аюрведа или аюрведы пишутся в разных источниках по-разному. Айюрведы это часть классических вед индийских. Сами веды составлялись от полутора тысяч лет до нашей эры до пятого века до нашей эры. Это письменные источники. Вообще, в принципе, ученые сходятся к тому, что в устных преданиях веды существовали еще раньше. Сами сторонники вед говорят, что это вообще очень древние знания, которые были дарованы богом или богами там более пяти тысяч лет назад до нашей эры. Что, собственно, такое айурведы? То есть это первый медицинский трактат в истории человечества, где уже есть какие-то медицинские советы. До этого не было вообще ничего, или было только каких-то устных преданий. Этим ведают, собственно, цены. Но, естественно, наряду с какими-то медицинскими советами, там съешь там такой корешок при такой-то болезни, там есть еще и упоминание, как нужно правильно помолиться, чтобы быть здоровым. Прочие такие сомнительные вещи с нашей точки зрения. Ну, для древнего мира это норма, для древнего и мира... религия и медицина да, не Да, то есть для, для древнего мира нужно как бы здесь отметить, что это было очень продвинутое учение, очень клёво. Теперь переходим к тому, что, собственно, такое аюрведы. Это учение о типах человеческой конституции. Типы у них там называются доши. Таких типов три. Это питта, капха и вата. Что такое вообще эти типы человеческой конституции, с чего они состоят? Ну, понятно, что Эверведы, они тесно сочетаются с представлениями древних индусов о устройстве мира. По Ведам, наш мир состоит из 49 элементов, пять из которых являются основными. Эти элементы такие – воздух, огонь, вода, земля и эфир. Причем упоминается, что, ну, что такое первые элементы? Это реально существующие тонкие энергии, которые не обнаруживаются обычными физическими приборами. Отлично. Да, вот в связи с чем у меня вопрос, как можно, ну, на мой взгляд, что вода, воздух, огонь, они как бы обнаруживаются легко. Но собственно, вот из сочетания этих пяти элементов образуются три типа человеческой конституции, которыми апеллируют аюрведы. Собственно, причем чем здесь вообще они, причем чем здесь здоровье человека? Утверждается, что у каждого человека при рождении есть все три вот эти конституции просто в разном процентном соотношении. Это соотношение изменить нельзя, и это то соотношение, при котором человек будет себя чувствовать нормально. То есть, например, вот он родился, у него там 20% питы, там 30% капхи, и 50% как это определяется, 50%, 50, ваты. 50 ваты. Состав подушки, понятно, сейчас что-то дыхание. Да. Вот как это определяется. Немного зайдем с другого угла. Процентное соотношение при рождении называется прокритий. Ну, если я правильно поставил ударение. Определить это очень сложно, мы к этому попозже вернемся. Начнем с, с другого понятия, это врекрити. Собственно, это процентное соотношение вот этих ДОЖ э, на данный момент времени. Существует куча тестов на разные типы конституции. Так вот, что, собственно, утверждается? Из-за чего человек заболевает? Когда нарушается вот соотношение вот этих вот ДОЖ, данных ему от рождения, а оно все время нарушается, то человек заболевает. Причем заболевает вообще всем. Тут считаются и такие обычные инфекционные заболевания, и даже неудовлетворенность с жизнью. Вот это тоже по юрведам считается болезнью. Нормальный, гармоничный, счастливый человек должен быть доволен своей жизнью. А, иначе он не считается здоровым. По Все Логично даже, ну, даже да, по да. современной медицине, в принципе, более-менее. Вот, собственно, это была такая теоретическая часть. Ну, хотел добавить, что еще также по юрведам, Утверждается, что чувства связаны вот с этими первоэлементами. да. Огонь, проявленный как свет, тепло и цвет, связан со зрением. Глаз, орган зрения, управляет ходьбой и таким образом связан с ногой. Слепой человек может ходить, но без выбора направления. Глаза дают направление действиям при ходьбе. Я пытаюсь представить себе слепого человека, ходящего кругами по комнате, который не может выйти. Даже не кругами, а хаотично. Да, хаотично. Ну, без комментариев. Ну, же сейчас сказать, как речь, от, собственно, в -виде, что из себя представляют юридические врачи. Он представляет из себя классический тип альтернативного врача, который ну, улыбается, уделяет много времени пациенту, а, и вот в этом плане ну, расспрашивает их о жизни, но ну, считается, что это все важно. Не дает там просто таблетку, там болит спина, вот на тебе какой-нибудь вегетарианский корешок. А нет, вдруг у него спина болит, потому что он недоволен работой. Как у, -у, -у. Миопатов, да? Если он э, грузчик... Мешки <смешки> с цементом таскают, то да, а тут есть какой-то смысл. Он, он, он, может, быть доволен, да, он может быть доволен работой. Тогда он и не будет болеть спина, потому что он Только меньше. если недоволен. Да. Лечение, ну, есть и медикаментозное лечение, растительными препаратами в основном. И нужно обязательно отметить, что если там человек заболел, не знаю, каким-то инфекционным заболеванием, гриппом, например, те лекарства, которые он будет принимать юридически, они направлены на восстановление правильного процентного соотношения ДОЖ, а не ну, на борьбу с вирусами. Ну вообще, я думаю, тут стоит сказать, кто такие уже аэровидические врачи. Аэровидические врачи в современном смысле слова, кто это, и кто считается врачом по, собственно, аэроведам. Ну, хорошо, ну вот, что касается современности, то можно сказать, вот по данным, которые нам удалось найти, что сейчас аэроведы практикуют более 350 тысяч зарегистрированных врачей, все это, в основном, конечно, в Индии там, около лежащих странах, типа Шри-Ланки. Есть несколько медицинских университетов, которые занимаются преподаванием по данным программам. В частности, в городе Джамнагар, штат Гуджират, основанный университет, где готовят специалистов и, области, э, специалистов и исследователей в области аюрведы. У них есть специальная программа, полная учебная программа, занимает 4,5 года учебы и еще год практики. Это, по-моему, самое основное у них учебное заведение? Если я не ошибаюсь. Ну, наверное, их не так много, но в целом они есть. Вообще, как бы не секрет, что в Индии довольно странные дела творятся с университетом. Там и астрологию преподают некоторых, так что... Вот, По-моему, в нем уже преподают и астрологию, и гемеопатию в том числе, в этом же университете. Да, ну тогда не все так плохо, если действительно... Если они все в одном месте. Все в одном месте, да, то есть шанс уклониться. Ну, как бы можно получить официальный диплом государственного образца о том, что вы юридический врач. Кстати, можно сказать, что вот на сайте одного из таких университетов у них, опять же, есть куча вкладок. И среди вкладок есть вкладка «Исследования» и «Публикации». Я вот потыкал по этим вкладкам. Собственно, исследования тебя переадресует на PDF-файл, в котором они описывают, чем они будут заниматься. Вот, там исследовать эффективность различных трав, вот этих аэровидических и прочее. А если тыкнуть на ссылку «Публикации», то там список из 26 пунктов название публикации и не ссылки на журнал не ссылки на собственно номер страницы не авторов не ни год ничего не указано просто вот голые названия типа там эффективность такой-то такой-то травы при таком-то заболевании и все и это в лучшем случае я пытался как-то просто это название в google куда-то вбить да, чтобы найти такие -таки публикации ну все переадресуется на тот же самый сайт Видимо, этих публикаций или не существует, или они где-то в закрытом виде циркулируют по каким-то журналам. Или на индийском языке где-то в Индии просто. Ну, нет, нет. Там написано в скобочках, что они на английском опубликованы. Да. да, вот это единственная информация, которая про эти статьи вообще что они на английском. Ну, только попробуй найди. Да, вот найти их так и не удалось. Ну, понятно, что на PubMed искать бессмысленно вообще. Да, ну в принципе не находится. Ну, так же, как и слово «остяпатия» не очень сильно. Ну, вот можно... Процитировать да. некоторые моменты из э, самих ведов, собственно, про, э, про то, каким должен быть настоящий аюрведический врач, что он из себя должен представлять, что он должен иметь и каким он должен быть. И потом, если вы придете на прием к современному аюрведическому врачу, можно будет сравнить, соответствует ли он этим требованиям или нет. Ну, можете с обычными врачами тоже сравнить, соответствуют ли они аюрвидическим стандартам или нет. Думаю, будет забавно. Начинается примерно так: Аюрведический врач должен быть глубоко верующим человеком. Не сказано, в принципе, во что он должен верить, но, судя по всему, вот в то, что в ведах в основном написано, да, то есть вот про эфир, воду и огонь, да. Ну, в общем, во, -во все вот это. Дальше. Требованиями не являются необходимость хорошо учиться, обладать знанием, полученным от мудрецов и учителей, иметь научный склад ума. Очень лучше. здорово, да, я в целом очень, очень согласен, но как это сочетается с, со всем остальным, не очень понятно. ты Из интересного еще... Он должен быть искусственным, чистым, опрятно одевающимся, относиться к каждому злому существу с любовью, быть успешным, точно и правдиво исследовать больного. Дальше, он должен быть свободным от страха, жадности, похоти, гнева и лживости. Я не знаю ни одного человека, который соответствует этим критериям, не только врачей. Вообще ни одного. Быть смиренным и не подвластным влиянию алкоголя. Я не всем понимаю. Пьешь и не пьянеешь? Да, пьешь и не пьянеешь, или отказываешь. Вот по сути пьешь и не пьянеешь, да, больше подходит. Если увидеть человека, который пьет и не пенет, у него есть потенциальная возможность стать юридическим врачом. Это одно из критериев. Ну и должен быть свободным от пагубных привычек. Я не знаю, как это сочетается с ними. к алкоголю. Тут довольно много противоречивого. Должен быть глубоко верующим иметь научный склад ума. Здесь интересная абзац в этих ведах на тему того, кого врач может отказаться лечить. Или ну, может не лечить по своему желанию. Он может отказаться лечить пациента, который ненавидит врача, царя и правительства. Ну да, слишком, слишком маловато, видимо, оценить. А также того, кого ненавидит царь и сам врач. Своих врагов и врагов царя можно не лечить. Врач может не лечить самоубийцу. Не думаю, что это, в принципе, самоубийцу надо. Я не думаю, что Уже это поздно. Поздно. Что возможно. Не знаю, насколько это возможно. Тут вообще довольно невозможные вещи описываются, поэтому... Такое указание, в принципе, кажется разумным, учитывая, что все, все остальное тоже здесь указано. Или нежелающего жить. Вот это лучше, да, наверное? Не имеющего желания и возможности лечиться, и не имеющего времени на лечение. То есть, слишком занятого человека, в принципе, можно не лечить. Также разгневанного и охваченного страхом. Вот это интересно. То есть, если пациент страдает паническими атаками и при виде аэровидического врача в белом халате, я не знаю, они белый халат, но есть, наверное, Я да? думаю, они в каком-нибудь индийском наряде. Вот в, в индийском наряде. Видит, видит, видит врача в индийском наряде сразу впадает в панику. Я бы впал, на самом деле то врач может просто сказать нет ты охвачен страхом я не стану тебя лечить вот еще небольшой отрывок помимо хороших качеств также существует негативное качество врача если врач обладает такими качествами то можно с ним дела не иметь тот врач который плохо одевается кто группу в речи кто тщеславен кто не цивилизован и кто приходит без вызова чтобы это не значил должен избегаться больными даже если он подобен господу дан хвантари а, приходит без вызова, это как Бэтмен, да? Бэтмена тоже Не, у него подсигнал был. Да, ну вот такой врач, который вы его не звали, он к вам в дверь стучится и просит вас вылечить, я не знаю. Да, еще да. полечить. Да. Принес кучу разных препаратов и пытается все сделать. Ну это, в общем, по сути, описание доктора Хауса, да? Вот. Да, он плохой врач по аюрведам. Он ну, груп в, в речи, плохо одевается. Подобен Господу. <сínt> <сínt> <сínt> все, все, все подходит. Это прям текст вот этот древний. Ну, перевод, понятно, на русский язык. Сейчас э, сами, э, как сказать, аэродические врачи, современные, они гораздо более толерантные, они такие все мягкие, воздушные, но такого они не говорят. Я могу еще, знаете, что добавить, там заходила речь у нас по методам лечения. Э, вот мы просто обсуждали с самих врачей, а какие они методы используют. Вот, допустим, здесь используется такой метод, как терапевтическая рвота. Когда есть закупорки в легких, создающие повторяющиеся приступы бронхита, кашля, простуда, астмы. Рвота, вот. в смысле вызвать рвоту? Вызвать или... рвоту, да. Так, Когда да. удаляется слизь, создающая избыток капха. вот так вот Вот этой вот доши одной. Да, лиц. да. но оно удаляется почему-то у них через рвоту. При том, что еще дополнительно лечится терапевтическая рвота, также предписывается при заболеваниях кожи, хронической астме, диабете хронической простуде, лимфатических закупорках, хроническом несварении, опухолях, эпилепсии. Если избыток вот этой капки удаляется через ввод, рвоту, пожалуйста, не говорите мне, откуда удаляется избыток ваты и вот этой вот... Здесь Питой. есть картинка! <свят> Я поверю на слово, пожалуйста, Иван. Но мы не сможем показать ее в микрофону. Но мы поверьте предложим. вам, вам не нужно знать, откуда выделяется вата <свят> При этом, да, нужно еще отметить, что аюрведа очень так... С одной стороны, просто подается анализу, потому что, ну, что тут анализировать, с другой стороны, если ты пытаешься погрузиться в это глубже, то вот есть один врач, юридический, не помню, как его зовут, он настаивает на то, что все должны быть вегетарианцами, и пища не должна быть оскорнена убийством. Мы как бы это покритикуем. Вот есть другой врач, тоже с дипломом, который скажет, что вообще все это ерунда, и что нигде в ведах не написано, что нельзя есть мясо. Там написано, что врач должен быть вегетарианцем, но нигде не сказано, что пациенты должны быть вегетарианцами. Сами юридические врачи этого совершенно не скрывают, того, что это противоречие, и даже за достоинство, что ли, свое как-то выдают. Вот, например, там цитата с сайта с большим количеством посещений. Прям вот пишет врач. А меня присылают упреки, что статьи противоречивые. Конечно же, ведь это мнение отдельно взятых авторов. Зачастую даже у одного и того же автора по одному вопросу в одной книге видны противоречия. А Юрведа такая штука, где этих противоречий можно найти много. Чисто сердечное признание. Чисто сердечное признание, да, фактически каждый лечит как он хочет. Это с непонятным эффектом, потому что понятно, что это все не исследовалось. Да, уж действительно сколько врачей, столько мнений. Вот, допустим, сейчас на сайте самопознания по поводу вегетарианства есть статья, но она вообще посвящена, что основной причиной болезни у женщин является современное образование забавное мнение. И тут написано, что женщина, мясная пища, вообще противопоказана, она больше к мужчинам относится. То есть, вот, пожалуйста, вот. третье мнение. Да? Яркий пример. Тут можно добавить, что на популярных аеровидических сайтах и в сообществе, там, ВКонтакте, у них часто публикуются довольно-таки противоречивые материалы. Читал, мне запомнился длинный такой пост довольно сексистского толка. Вот как раз почему я вспомнил про предыдущий комментарий. Там долго и муторно описывается, какими должны быть гендерные роли мужчины и женщины, и почему нельзя от них отходить, потому что сразу у вас вата и пита не с тех мест посыпятся. Вот. И все, там сразу куча болезней возникнет. Поэтому там женщина должна то-то, то-то, то-то, мужчина должен то-то-то-то. Ну, сами понимаете, там, в какой пропорции все это дается. Не знаю, женщина было бы обидно, мужчина, наверное, тоже. Но при этом давайте не будем совсем несправедливы к ее Там есть и полезные советы. Ну, я когда нашел статью «Распорядок дня» по Айурведе, да, действительно есть некоторые полезные вещи. Ну, допустим, рекомендуется чистить зубы. Три с половиной тысячи лет назад практика появилась. Для того времени, наверное, да, отдельный совет. Прорыв, может быть. Да и сейчас. Ну, это, с другой стороны, это сейчас ты читаешь из книг 92 -го года. Может быть, в самих ведах не было ничего про чистить зубы. Ну, к сожалению, да. да, это не первоисточник. Это я смотрю сайт aurv.ru Помимо этого, есть такие советы, как человек должен избегать сильного ветра, солнца, пыли, снегопада, урагана. Остерегаться неприятных запахов. Согласен. Враждовать с хорошим человеком тоже не стоит. Наряду с этим... Но мы с этим можем согласиться. С этим да. Но с этим любой человек должен согласиться, потому что если он с этим не согласен, то с этим человек что-то не так. Потому что если человек любит гулять в ураганную погоду и... Выискивать там запахи. Да, неприятные запахи, он тащится прям по Это довольно странный предмет медицины уже современный. Ну вот, допустим, тоже интересное требование, что человек должен остерегаться принимать пищу от врага после жертвоприношения от проститутки, от торговца. После Ку жертвоприношения от проститутки Или, там запятая? Если торговец принес проститутку в жертву, то не стоит у него покупать хлебушек. И мясо точно не стоит покупать, мясо. Это 100%. Нет, вообще странно, да, принимать пищу от торговца. То есть, если ты купил у торговца, как правило, пищу, то... Ее не стоит есть. А это вот э, современный сайт, да, в сути? Современный сайт. Угу. Ну, не принимать пищу от торговца довольно сложно. Ну, <laughs> ну, ну, ну, Видимо, знаете... я имею в виду, что самому выращивать там надо было, да? Вот тогда же такие времена были. Ну, в общем, забавно. и все такое. Так что, получается, есть ряд рекомендаций, которые, ну, действительно осмыслены И действительно полезны. Но они идут в перемешку с какими-то, ну, достаточно такими нелепыми, что ли, вещами. Вот мне, допустим, тоже была такая история, когда один эзотерического такого склада ума, товарищ говорил, что как зубы сохранить да, после принятия пищи, надо прополоскать рот да, и дать мысленную команду на прекращение пищеварения во рту. Но Пищеварение очень... начинается во рту, если кому-то интересно, то существуют ферменты, которые расщепляют углеводы, это начинается уже в ротовой полости, так что… А, ну, смысл в том, что прополоскать рот – это полезно, удалить частички пищи, а вот давать какую-то мысленную команду – Абсурдно, да. Бритва акама как бы все это отрезает. Ну, вообще, вот надо сказать, что все вот эти рекомендации, которые ты, Захар, зачитал, э, они какие-то такие самоочевидные. Если человек, в принципе, не больный на голову, то он и так все это соблюдает. Ценность таких рекомендаций, я не знаю, может, 5000 лет назад, до нашей эры, или, ну, как-то могли человека привести в чувство, что, ой, оказывается, не надо гулять в ветреную, ураганную погоду. То есть сейчас, ну, это как-то довольно странно. Люди как бы по умолчанию это знают и, и так исполняют, ну, даже не да. читая никогда этих рекомендаций. Согласен. Вот, кстати, еще тут просто 48 рекомендаций. На теле необходимо носить камни-талисманы, патрон с вложенным в него могущественным гимном, магические травы. Стоит носить зонд, теплую одежду, не забывать смотреть под ноги. Если предстоит ночная работа, с собой необходимо взять напарника, головной убор и средства самообороны. Офигеть. Как вам рекомендации. Средства самообороны, талисманы – это разные вещи, да? если ты от человека обороняешься, наверное, тебе а, ну, травмат пригодится. А вот если от какого-нибудь сущности в виде гномика, то да, нужен могущественный гимн. Гимн в патроне. В патроне. Ну, можно еще сказать, что среди прочего у них очень интересно публикуются материалы на тему того, на тему здоровья, медицины в целом. И среди прочего критика современной медицины, как они ее там, ортодоксальную медицину называют, да? Там попался такой занятный материал, в котором писалось буквально следующее. Согласно некоторым исследованиям, у женщин, которые регулярно делали маммографию, впоследствии чаще обнаруживался рак груди, что в принципе довольно логично. Да? Учитывая, Спасибо, что, капитан. Что мы хотим как, делаем маммографию, чтобы определить наличие рака груди, но вот они это подавали в том ключе, что вот видите, процедура облучения, она настолько опасна, что потом находится рак груди, но. Ну, в целом, мне кажется, что здесь какая-то обратная зависимость, и люди, которые проходят маммографию, у них чаще обнаруживаются рак, потому что они чаще проходят диагностическую процедуру. Давайте как итог тогда сравним две вот эти школы, которые мы сегодня разбирали, остеопатия и аюрведы, чем они похожи, чем они различаются. Мне приходит сразу на ум следующее, что остеопатия, она в принципе применима в каких-то узких рамках, а кажется кажутся сплошным трэшем. Я вижу такую разницу между ними, что остеопатия где-то она работает, а со всеми вот этими ватами, питами, они как-то совсем выпадают из реальности. И мне представляются совершенно бесполезными. Я, я даже не знаю, общего среди них, наверное, ничего нет, кроме того, что они обе, оба этих направлений являются с альтернативной медициной. Ну, я тоже в аюрведе вижу пользу только как какой-то культурный пласт, историю развития человечества рассматривать. Ну, и все же надо понимать, что они возникли давно, когда-то, ну, возможно, они каким-то образом послужили толчком к развитию дальнейшей медицины. На данный момент их ценность весьма сомнительна. Это как э, мы можем, допустим, использовать там, метро или автомобиль для того, чтобы до куда -то доехать, а можем использовать тележку с осликом. А вот Аюрведа — это такая тележка с осликом, причем с квадратными колесами. Я лучше использую автомобиль. И заключительная рубрика нашего подкаста называется «Интересный факт», в котором мы будем рассказывать вам какой-нибудь интересный факт или миф, или еще что-нибудь подобное. Вперед! Наверное, вы слышали такое распространенное в обществе мнение, что в пиве содержатся женские гормоны. и Если мужчина употребляет много пива, это способствует его феминизации, что ли. У него появляются вторичные половые признаки женские. Да, ну, собственно, мы хотим сказать, что... Это не так, что никаких половых гормонов в пиве нет. Там есть фитоэстрогены, которые являются как бы аналогом женских гормонов-эстрогенов, но по факту ими не являются, выполняют совсем другие функции. Была одно время гипотеза о том, что фитоэстрогены могут оказывать влияние на организм такой же, как и женские гормоны, но в ходе исследований гипотеза эта не подтвердилась. Так что говорить сейчас об этом не приходится. Проводилось, собственно говоря, исследование в 1999 году в Белфасте. Но миф в народе живет действительно есть такое понятие «пивной живот», и что вроде как люди от пива толстеют. Так почему же они толстеют? Тут, наверное, связано с таким культурным феноменом, что обычно, когда люди пьют пиво, они еще и закусывают. Ну и вообще пиво – такой напиток, который, в принципе, можно пить очень много и долго. ну Люди пьют, едят и толстеют. В принципе, ничего в этом такого нет. Кроме того, пиво само по себе обладает какой-то калорийностью. да Суть, собственно, нашего послания заключается в том, что от пива грудь не вырастет и борода не выпадет. Поэтому все будет хорошо, пейте пиво и не болейте. И если у вашей девушки маленькая грудь, бессмысленно поить ее пивом. На этом наш выпуск завершен. Так как это была пилотная программа, будет ли продолжение во многом зависит от отклика. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И самое главное, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. С удовольствием почитаем ваше предложение. Всем пока! Счастливо! До свидания!